в эти Я их так хочу У всех на глазах Я их так хочу На глазах Субтитры а Все окна Мой, о, белые рот холодный ветер. о, белые рот о, белые Субтитры а сделал тро белые розы с ними I